Всем привет, дорогие друзья! Если мышцы груди не растут, несмотря на свою популярность, на мой взгляд, жим лежа не лучшее упражнение для грудных мышц, особенно если верить непокрытым мхом мифам Бодибилдинга, а исследованиям на основе МГ. Но это вовсе не означает, что вам нужно от него отказаться. Причина, по которой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 Слово «небольшим» в названии этого упражнения есть решающим. Установите на наклонной скамье самый низкий угол наклона – 10-15 градусов. Таким образом, вы получите самый большой диапазон движения, естественную траекторию движения рук в локтевых суставах и максимальную стимуляцию как грудных, так и подключичных мышц. На мой взгляд, жим гантелей – это просто бомба. Упражнение для мышц груди. Еще один плюс его в том, что… Под таким углом наклона вы сможете использовать приличные веса. Накачать грудные непросто. Для этого нужна специальная программа и годы работы. Но результат того стоит. Понравилось видео? Ставь лайк. Like. Обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!